Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Егор зовут, а вас как. Андрей Павлович. Андрей Павлович. Раз знакомства. Вот а, Город Новоладога. И о чем говорил? Абсолютно разно. Вот сейчас я. знаете. Заметил, что у нас дождь идет. Прям ебенит, поэтому по балкону растапливает наш весь снег, который насыпало двое суток. И до этого весь мороз. Идет ничего, ничего. Не хочу хамить, вот там грубить людям. Просто общаюсь с людьми. Задайте тему, давайте поговорим. Вы откуда Андрей Павлович? Германии. И как у вас в Германии? Ну, нормально. Плюс восемь. Но серьезный вопрос. Давайте. Скажите, а? как вы думаете, что будет с вашим государством? Какой момент? Да ну в ближайшем будущем. Месяц, два. Ничего не изменится. Не Россия ⁇ великая месяц. держава. Она абсолютно крепка. И ничего не изменится. Она только расширится по своим территориям. Потому Я что понимаю, все, кто хотят она... быть... Все, кто реально понимают, что сила в России, они присоединятся к России. Те, кто этого не понимают, они вот ну, отдалятся от России. В данный, понимаю, так, оно... в, данный такая, в данный момент только такая история. Я рад за вас, что вы поддерживаете геройски свою страну. Но она по территории географически большая, а вы кого-то. Она... Нужно правильно говорить, Россия охуенная, блять, по территории. Ну, а толку с этого. А народ в нищете живет 40 Скажите, где? За чертой бедности за чертой живут Ваша, бедности. Стати... ваша статистика, это я я статистика Ваша покажет. статистика Давайте вот поговорим Рассказ, а, О нашей статистике Вась. Вы где бывали? Вы где бывали? Вы бывали Рассказ. в Омановских, вот, вот вы видели это Нахуй вы пиздите А что ты ругаешься? Я был например в двадцать первом году я был в Алтайском крае В Алтайском в краю так и так. Да. Там, там все и бедные большинстве. В большинстве В да. деревнях ага. В Красноярском крае тоже Ни, самое Нищие просят подань да? Вот. да, да Возле супермаркетов Когда они ликвид выбрасывают Драки идут ага. Понимаешь? А можете понимать. показать мне видеозапись? Зайди в интернет, куча. Не, не, -не вы покажите мне. Вы, вы же на, uh, пиздоболите вот эту хуйню. Граждане, покажите мне вот эту пиздь. На коленях ваши граждане просят вашего царя Путина помоги. На коленях. Сплоши рядом. эту YouTube. видеозапись. Где вот То люди зайди, стоят в... и на коленях просят. И в... Вот. в YouTube зайди. Facebook, я, хожу, я хожу, смотрите, там. по 7-миллионному Санкт-Петербургу я не вижу таких людей. Так а что? У вас живут только, да, Питер и Москва, живут, а остальные. Я общаюсь прозибают. с людьми. Я общаюсь с людьми других городов. Я со всей Россией общаюсь. Я не вижу что? такого. Вот Вы мне пиздите. Вы мне э, лжете. Сам У вас. Ты э, покажите мне ты хотя бы одно тебя. видео. Одно ты видео. Парился. Покажите. Что покажите. Пожалуйста, за... одно видео. Я нищим подаю по пятницам. Покажите. Я... Покажите мне, пожалуйста, одно видео. Это... Ты знаешь, вашего сраного Вы же пиздобол, получается, да? Мировая экономика полтора процента Полтора процента А в Союзе было 20% процентов мировой экономики. Вы в большой-большой жопе Понимаешь? Слышь, Петуш Давай, короче, возьми мне, покажи мне Хотя бы видос, где Россия нищая Покажи Нище. мне сейчас Где у нас все хуево да, мне... у вас, у вас мы не дорожает. просим у других стран, слышь, пидорасина, мы не просим у других стран, блять, дайте нам вооружение, чтобы Ты, ебанить мы Украину. Мы воспитанные, воспитанные на камеру, нахуй, пошёл, нахуй, пошёл. Вот так вот ебаним. Пиздец давай скажи мне, пиздец. давай, давай, пиздец давай, пиздец давай, давай. чебуршила. Ну, что ты? Ваши, ваших видос. Чмобиков в Акеевке, 600 человек, ебанули куда? за двором. Ты что, наших да? героев называешь Чмобиками, блядь, Петуш, они положили своих, блядь, будет. больше 20 тысяч И разъебашили под, под Херсон. А? Петуш.